Привет, аудитория! 11 февраля воскресенье пройдет 284-й турнир UFC, на очереди у нас главный бой основного карда, титульный бой в легкой весовой категории между Исламом Махачевым и Александром Волконовским. Не буду тратить время рассказывать вам, что это за бойцы, кто в теме, тот в курсе, кто не в теме, не ленитесь, почитайте про них сами. Достаточно известные бойцы в кругах ММА, если хотите разбираться, должны знать про них. Сразу, по моему мнению, главному вопросу этого поединка, это борьба и защита от нее. Потому что дают 95% на то, что этот вопрос решит исход боя. Волкановский, какой бы ни был уровень борьбы и защиты от переводов, у него тупо нет нужной практики выступлений против борцов, я считаю. Посмотрите его список боев. Так вот вопрос. Когда Саня готовился к борцам? Да по факту никогда. Что он тренирует борьбу, вопросов нет. Боец на таком уровне должен быть разносторонне развит. Но как проверить свой уровень борьбы, когда ты выходишь на все бои в в принципе, против ударников, которых борьбу практически не лезут. И готовишься как ударник. Уделяешь максимум времени, проводя тренировки именно в этом аспекте боя. Если бы Саня развивался в этом направлении, направлении в, в плане в борьбе То явно его показатель Был бы не 1,71 а Среднее количество удачных переводов за бой И всего 36% Успешных тейкдаунов из всех попыток Учитывая, что соперники, которых он Переводил в этом аспекте Были, ну откровенно говоря, слабыми Там нету борцов даже близко к уровню Махачо. Вот, допустим, тот же Брайан Артега. Но Ортега джиттер, а, как мы знаем, существует мало отличных житеров с, с хорошей борьбой. Ну и Брайан не исключение. Брайан — это неожиданный сабмишн в стойке, сабмишн лежа на спине. Но о борьбе, о качественных переводах, о контроле, о гранд-от-паунде, об изматывании в паттере — это, ну, в принципе, не про Артегу. И то Артега с, со средним количеством... Извиняюсь. Удачных э, тейкдаунов за бой равному од одному. Один удачный тайкдаун у Артеги забой И всего лишь 23% общей успешности переводов. Э, перевод в Саню два раза. Естественно, там не было контроля, какой-то подготовки к проведению саба. Просто проводят тейкдаун и сразу попытка сабмишена. Но с такое не прокатило. У него шея достаточно мощная, чтобы пережить захваты Артеги. Поэтому... Не удалось. Шел к успеху, не получилось. Ну, правда, был Чед Мендес, который доставлял серьезные проблемы Волку, идя уже на сильном спаде, как оказалось на последнем этапе завершения карьеры. В ударке хорошо попадал, несмотря на то, что уступал в размахе рук на 15 сантиметров Волку. потряс и посадил на жопу Александра. Но тот быстро восстановился. В принципе... Волк умеет это делать Ну и для Волка, как казалось, Мендес Стал сложным соперником Если бы не спад и э, хреновая В принципе кардио Чеда Бой мог закончиться совсем по-другому Волк и Чет очень похожие, правда, бойцы, по конституции тела, по стилю ведения боя, не вступают друг друга в мощи, правда, Мендес с Кикимахачев борется лучше. И вот Чет переводил Волка три раза. Первые два Саня быстро встала. вот на третий раз отдал Мендесу спину, правда, Чет, хоть он базовый борец и силен в этом аспекте, это не про сабмишин, это... Больше промочного удара и граунд-н-паунд. Мендес бездарно воспользовался моментом. Ну, в принципе, пустил его, попытавшись перелезть со спины в full mount, чтобы накидать ударов, находясь сверху. Махачев не будет заниматься такой ерундой, если заберет спину, это, блядь, 150%. Плюс Махачев это совсем другой уровень борьбы, кардио, да и помочь его не будет уступать. Волку ну... Шококолка поднимается, в принципе, на категории выше, в легкий дивизион ислама, где ребята гораздо мощнее, чем, чем те, с кем Саня дрался своей весовой, и по этим ребятам Махачев просто проехался без особых проблем. Я не понимаю, зачем Волк решил влезть а, в эту авантюру, но если он каким-то образом выиграет, это, это, конечно, будет самым весомым достижением в его карьере. Вот я сам ответил на свой вопрос. А, только зачем было, в принципе, ждать Махачева? Подрался бы с тем же Оливьером, который для Волка был бы более удобным соперником, нашел бы в историю как двойной чемпион, все, красавчик. И это, конечно, его дело, но ну, что есть, то есть. Ну, я вижу такой расклад по бою. Саня будет проделать просто огромный объем работы. Без этого ему вряд ли выиграть. Кроме того, что Волку потребуется наносить максимальный урон уже с первого раунда, чтобы замедлить, ослабить Ислама. Ему надо будет любыми способами избегать клинча с Исламом в этом раунде, бо клинч это практически стопроцентный период. Ну, конечно, и в следующих раундах, но в первом я думаю, что это... Просто задача максимум или минимум. Перевод это лишняя трата сил, это урон в партере и угроза сабмишин. Ну, если приведя волка на, Если волка, говорю, если волка переведут в первом раунде, то, то ну, с, с, моральный спад будет, я так думаю, серьезный. Так, но приводы от Махачева в принципе все равно будут, и я не вижу какой-либо угрозы от Волка в этом бою именно когда он лежит на спине, и Саня будет тратить большие силы, чтобы выбираться из этого партера, где ему абсолютно ничего хорошего не светится славом. Махачев отлично чувствует баланс, чувствует возможности соперника в борьбе и партере. Он очень хорошо, ну очень хорошо это было видно в бою с Тиаго Мойзенсом, когда Ислам отдавал контролю сетки, давал поработать Тиаго, потратить силы. Но в итоге борол его и занимал выгодную уже для себя позицию. Даже в моменте, когда Мойзес перевел Ислама, Махачев очень быстро скинул соперника с себя и забрал его спину. А Мойзес, как борец, явно посерьезнее Сани. И мощи точно ему не уступает. Если за счет физической мощи у Волка получалось убираться из-под артегии Мендеса в полулегкой весовой то выбраться из более мощного и развитого в этом аспекте Махачева будет гораздо сложнее контроль в партере у Махачева на том уровне которого саня никогда не встречал в своих противостояниях ну я конечно не исключаю что у волка получится встать но будут еще переводы и сможет он подняться в очередной раз много говорят что Волк, если доживет до чемпионских раундов очень вероятно что заберет бое решение потому что Махачев встанет только вот вопрос, кто станет больше. Махачев, контролируя волка сверху и просто... Ну, и не просто контролируя, а постоянно накидывая урон и угрожая сабмишинами. Или тот же Саня, которому с каждым переводом будет все сложнее и сложнее. Кроме того, Волку надо будет работать интенсивно в стойке, чтобы набрать очки в этом аспекте. А это опять интенсивная работа на ногах, постоянное передвижение, постоянные уходы от сильней атак, потому что любая атака Махачева может оказаться замаскированной попыткой переводов в партер. И вопрос, насколько легко и уверенно будет работать в Саня в стойке, чувствуя серьезную опасность стейкдауна. Короче, для меня коэффициенты в этом бою рассчитаны почти по делу. Махачев фаворит за 1,23, а Волк андердог за 4,5. Думаю, ближе к бою коэффициент на Волка приопустят, но все равно он будет андердогом я уже рискнул и поставил на победу Волкановский, потому что в бою всегда есть вероятность сечки, травмы, плюс Саня все-таки топовый боец, и может я недооцениваю его защиту от тейкдаунов и технику быстрого подымания из партера но я по-любому буду страховаться точнее как раз таки ставка на победу Волкановский, ну ее и можно назвать страховкой, основная ставка пойдет на сабмишин от Махачева в чем я ну не сказать что на 100% уверен, но очень уверен. Ну, не буду гадать, в каком раунде. Просто возьму этот исход, скорее всего. Это мое видение, конечно, боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылаживаю обычно в субботу варианты ставок на другие бои и На этот бой, который мне интересный и по ним я делаю видеообзор, не делаю видеообзор, ну или делаю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост, а также подписывайтесь на YouTube канал. Стараюсь делать для вас адекватную аналитику, брать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки. Давайте, до следующего боя, пока.